Как купить авиабилеты дешево? Предлагаю вам 10 советов, используя которые вы сэкономите и время и деньги. Бронируйте перелеты заранее. Если вы покупаете авиабилет за несколько дней или даже недель до вылета, даже не надейтесь найти бюджетный вариант. Как правило самые дешевые тарифы авиакомпании предлагают за 6-8 недель до вылета рейса, 2-3 месяца, проверено на личном опыте. Авиакомпании поднимают цены на билеты в период отпусков и сезон. Не забывайте об этом. Так, например, повышенные тарифы устанавливаются на перелеты летом, перед Новым годом и католическим Рождеством, у нас на майские праздники и так далее. Если вы хотите купить авиабилет дешево, обязательно нужно проводить там ночь субботы на воскресенье. Также тариф на авиабилет, как правило, меньше, если вы проводите в месте назначения не менее трех дней. Если вы летите куда-либо на пару дней, то максимально дешево у вас вряд ли получится. Если длительность вашей поездки укладывается в один месяц, то тариф на билет будет меньше. А если больше месяца, то авиакомпания расценивает как два отдельных полета и, соответственно, запросят большую сумму. Всегда пользуйтесь спецпредложениями авиакомпании. У вас появится возможность купить билет по действительно дешевому тарифу. Отличные спецпредложения на свои рейсы предлагают большинство крупных авиакомпаний мира. Лучший способ узнать про распродажи авиабилетов в числе первых – это подписаться на email рассылку на сайтах интересующих вас авиакомпаний. Например, зайдите на сайт поисковик aviasales.ru, выберите нужное направление и укажите свой email. Этот способ приобрести билеты дешево выгоден как для вас, так и для авиакомпании. Иногда цена авиабилета на рейс, осуществляемый в будний день, может быть несколько дешевле, чем на рейс выходной. Например, субботние перелеты обычно получаются дороже. Также цены на ранние внутренние и поздние вечерние рейсы могут обойтись вам дешевле дневных. Покупайте авиабилеты в обе стороны сразу, так называемый раунд в некоторых случаях полет в одну сторону может обойтись вам в большую сумму, чем туда и обратно. Одним из вариантов, как купить авиабилет дешево, является перелет бюджетными авиакомпаниями. Бюджетные авиакомпании или лоу-кост предлагают пассажирам авиаперелеты по очень низким ценам. Но и сервис у таких авиакомпаний находится на соответствующем уровне. Если качество сервиса вас особо не напрягает, то лоукост является идеальным выбором, исходя из критериев цена-качество. Как правило, транзитные рейсы с пересадками стоят дешевле прямых. Однако учитывайте тот факт, что к стоимости авиабилета необходимо добавить налоги, таксы и аэропортовые сборы. Одни компании их учитывают в итоговом платеже, а другие предлагают оплатить самостоятельно. Внимательно следите за этим, чтобы авиабилеты оказались действительно дешевыми. «Где лучше покупать билеты?» – спросите вы. Забронировать дешевые перелеты можно как на самих сайтах авиакомпании, так и на сервисах-поисковиках авиабилетов. Мне, например, очень нравится поисковик «Авиасейлз». Лично я всегда приобретаю билеты с его помощью. Кстати, заметил следующее. Частенько получается так, что билеты, которые находят «Авиасейлз», более дешевые, нежели которые продают сами авиакомпании на своих собственных сайтах. Не совсем понимаю, как это получается, но это факт. Попробовать найти свой билет вы можете в форме поиска на сайте Авиасейлз или на специальной карте низких цен. Посмотрите, очень оригинально и удобно. В следующем видеообзоре мы расскажем, как купить дешевые авиабилеты на сайте Авиасейлз. Здесь вы узнаете во всех подробностях и деталях, как происходит сам процесс бронирования с помощью данного поисковика. Чтобы не пропустить эту информацию, подпишитесь на наш канал, который называется «Отпуск», щелкнув по кнопке в правом верхнем углу экрана. На самом деле покупать билеты онлайн намного выгоднее и безопаснее, нежели в авиакассах.